Здравствуйте! Я Екатерина Платонова, художник, куратор, преподаватель. Приглашаю вас в МВУ на курс «Современная графика». Он предназначен для людей старше 15 лет, для художников, иллюстраторов, фэшн-дизайнеров, дизайнеров интерьеров, а также для тех, кто хочет выбрать свою профессию. Курс длится 7 месяцев, занятия проводятся один раз в неделю. За это время вы себя попробуете в роли художника, иллюстратора, Дизайнера интерьеров и дизайнера фэшн-индустрии. У нас будет три блока занятий: современная графика фигуры человека, интерьерный скетчинг, фэшн-иллюстрация. Я научу вас делать быстрые наброски свободно от руки, рисовать людей, стилизовать фигуру человека, гармонично сочетать цвета. Научу экспериментальному подходу и применению разных художественных материалов, такие как акварель, линеры, коллаж. Вы создадите свои интерьерные картины, скетчи, попробуйте создать свою фэшн-коллекцию. Жду начала нашего курса, присылайте ваши заявки.